А добрый день, уважаемые телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. Сегодня у нас первый выпуск новой программы «Татархистры». И я в студии, я ведущий Раиль Фахрудинов. Наша новая программа посвящена сложной, непростой, в то же время яркой истории татарского народа, истории государственности татарского народа. И сегодняшняя наша передача посвящена роли улуса Жучи, она же Золотая Орда, в истории государственности татарского народа, в истории государственности всех этнографических групп татарского народа и в целом Дюрка татарского мира, ее роль и место в целом в российской и общей евразийской цивилизации. В связи с этим я с большим удовольствием хочу представить наших гостей в студии. Это ведущие специалисты по истории, по культуре Золотой Орды. Прежде всего, это Хатып Юсупович Минигулов, доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, член Союза Писателей Республики Татарстан. Также у нас сегодня в беседе принимает участие Ильнур Митхатович Мергалиев, кандидат исторических наук, руководитель Центра исследований Золотой Орды и Татарских ханст Института Истории имени Шагабуджина Марджани, Академии наук Республики Татарстан. Добрый день! Здравствуйте! История татарского народа, как известно, уходит вглубь веков, содержит глубокие традиции государственности, среди которых, без сомнения, ведущее центральное место занимает Улус-Джучи, занимает Золотая Орда. Сегодня мне хотелось бы с вами обсудить вопросы, какую роль сыграла Золотая Орда, как один из крупнейших центров евразийской цивилизации эпохи развитого Средневековья в этнической истории татарского народа, в этнополитической истории татарского народа и, конечно же, в духовной ее культуре. В связи с этим, Хатюк Пьесович, я хотел бы вам задать вопрос. Вот у нас существуют во многом до сих пор стереотипы, что вот вроде бы Золотая Орда являлась монгольским государством. Вот насколько культура Золотой Орды, язык Золотой Орды, ее литература сыграла роль, есть сыграла то, какую роль в истории культуры татарского народа? Спасибо. Ну, у нас был профессор Хатыб Усманов, известный, он говорил, часто повторял, прежде чем публично говорить, надо иметь в этой области свои труды, чтобы морально это имел право. Поэтому на тему Золотой Орды я имею какой то какой-то степени моральное право потому что моя кандидатская диссертация, докторская диссертация в той или иной степени с тематикой «Золотая Орда». Ну, «Золотая Орда» вот у нас есть в течение, видимо, последних двух столетий. Самая вот эта «Золотая Орда» уже критикует, унижает, иногда вот уже вообще отрицает. А ведь «Золотая Орда» Средневека. средние века это могущественное государство, имеющее вот мировое значение, не только евразийские, а мировое значение. И еще охватывающие большие территории от Низовья Дуная, от, гор, от Карпатских гор до Иртыша, еще все по Волжии, при Урале, Низовые Амудари и Сардари. И здесь вот огромные территории. И здесь истории вот это многих народов. И вот Золотая Орда, и вот, Паран назвался и Джучива Улуса, и Дашти Копчак, и Берка Улус, Узбек Улус, сыграл огромную роль, вот это я убежден, я убедился, огромную роль политический, культурной, этнической истории многих евразийских народов российских народов. Вот среди ученых, хотя я критикую, у нас в российской действительность так, они упрекают, если вот Россия отсталая, тогда уже виновата или Золотая Орда, или другие, или другие. Но среди русских вот ученых есть такие объективно, я выделил здесь вот Бартольта, еще Гумилева, еще этого Федорова Давыдова mm -hmm. и ряд других товарищей других ученых, они вот объективно освещали историю Золотой Орды, особенно культуру, культуру Золотой орда. И вот Золотая Орда здесь вот развита была культура, внутренняя вот, культура наука. Потому что опирал Золотая Орда на прежние традиции тюркских народов и других. Еще вот я отметил бы здесь большие вот связи Золотой Орды с Мам... это мамлюкским Египтом, мусульманскими странами. Здесь видно, ну, цивилизация, средневековая цивилизация, это в мусульманском Востоке. Это центр цивилизации тогда, и вот таких хороших отношений. И здесь вот с одной стороны опирал золотая орда литература, культура на прежние предшествующие вот культуры тюркских народов. Тюркских народов здесь в первую очередь, я имею в виду, например, Юсуп Сагуны, у него это громадные сочинение. «Кутат Кубелик благодатное» написано в 1069 году. Кроме того, Ахмад Югнаки и гениальный вот мыслитель и поэта Ахмад Ясави Салейман Бакарганы и наш это болгарский татар, болгарский поэт из союзов, опирался вот на эти традиции литератур. С другой стороны, перед Золотой Орды дворские люди здесь опирались это творчески усваивали опыт, опыт мусульманского Востока. В первую очередь опыт арабских, персидских и позднее уже тюркских авторов. Они вот сами владели вот этими языками, переводили оттуда, они соперничали, а вот назиря такой, прием уже, состязание своего рода. И вот многие произведения периоды золота Орды, автор Золотой орда, они уже вот, созданы на этой перекрестке, на стыке своих и вот это других вот. Здесь, ну, к сожалению, вот литература, письменные сочинения, многие письменные сочинения в период золотого орда утеряны или уничтожены. Это и понятно, потому что не только это сочинение написано на бумаге, и такие города, это построенные из кирпичей, из камней, они были сердца земли. И здесь, к сожалению, вот некоторые, к счастью я говорю, некоторые в вот, сочинения попали в другие европейские страны, благодарно. Вот, например, Британии еще там Париж сохранились и в других местах, а некоторые только у нас уже из поколений в поколение вот передавались. И вот здесь литература, имеющиеся вот эти литературные памятники, они разного характера. Я бы отметил высокий уровень, единый эстетический уровень вот этих памятников. Например, Мухапатнама uh Харазмей. -huh. Написано у него, Мухапатнама это послание о любви в 1353 году. Это уже шедевр. И еще кутб, кутб поэт. Написано, он родился где-то в вот, 1297 году, вот, там, та, профессор Тагерзянов Ленинградского университета. Он, уже, он говорил неоднократно, он уже доказал, что он в выходе из, из пензенских краев, из Мордовии, вот жил он по Волжию, куда, ну, он жил в 1342 году на основе произведения персоязычного Низами, он создал в своей гениальной сочинение Хасров и Шири». Стиль еще. И кроме того, Махмуд Булгарий, мы иногда говорим, вот, булгары вот так, а вот Махмуд Булгарий, он жил, тысяч, он тоже родился в 1297 году, окрестно с Булгара, жил Булгары учился это в Сарае, и там же умер в 1360 году. Вот видим вот эти дни, где-то 23-24 марта умер, в 1960 году. То есть 360 У него Наджир Фарадис. Объемыстый такое сочинение. сочинение. И вот мы как-то вот не обращаем внимания. Я об этом говорил уже. Где у нас улица Махмута-Булгари в Казани? Или где-нибудь? Нет. Нет. Это же великий писатель. Кроме того, сам Катип тоже вырос. Нет а? улицы Саифа Сараи. Да, еще вот здесь кульминации литература периода uh -huh. Золотой Орды, от Саиф Сараи. Uh -huh. Саиф Сараи, он родился в 1321 году в Камышлах, по Волжии. Uh -huh. Камыш, он говорит, значит, это моя родина, моя вот жительства. Он учился в столице Золотой Орды Сараи, потом уже в 80-е годы перебирался в Мавлюкский Египт, жил там в Каире, Александрии. И там же умер. У него вот часть только творчества сохранилось, Это Гулистан Бет-Тюрки. Тюркский uh -huh. Гулистан. Оригинальный поэм Сухай и Гульдурсун. И ряд других. Здесь вот эти только имеющие сохранившиеся памятники показывают высокий, достаточно высокий уровень литературы Золотой Орды. Золотая Орды. Yeah. у меня такой вопрос. Вот у нас э, после печально известного постановления ЦК БАК от 1944 года о партийной работы в Татарском обковом партии, когда, по сути, был за, приведен запрет на изучение истории Золотой Орды, культуры Золотой Орды, случилась парадоксальная ситуация. То есть нам сказали, вот у вас булгарская теория, изучаете Золотая Орда, вроде бы это не ваше государство. И получилось так, что не знали, что делать э, с деятелями культуры Золотой Орды, с классиками средневековой татарской литературы и, к сожалению, получилось так что э, эту литературу разделили между э, братскими союзными республиками да они стали классиками казахской кто-то литературы кто тут узбекской литературы а политику оставили татарам. вот у меня в связи с этим вопрос язык на котором писали классики средневековой татарской литературы эпохи золотой орды это язык татарский да старый татарский вот этот язык это не маева самайлович русский такой известный языковет Ученые. Еще другой Амир Наджив, он жил в Москве, ряд других языковедов они считают, что вот этот татарский язык, это формировавшийся в период Золотой Орды, продолжалась вот эта традиция этого языка до Тукая. Потом там период Тукая уже изменения были. 19 век, вот язык художественного произведений сочинение 19 века, это ничем не отличается от, от языка произведений в период Золотой Орды. Здесь вот в связи с этим я хотел бы отметить еще один, один очень важный момент, вы поднимали. Действительно, болгарский, болгарский, у нас, к сожалению, в настоящее время тоже вот в другую сторону вот идет. Мы не только, ведь, это казанские татары, это часть огромной татарской территории. Так, ведь, Ильнюр. Вы хорошо знаете. Да, сейчас мы с тоже да, будем... Это, да, вы хорошо говорить. знаете. Это вот сейчас клащок только вот исторических да, земель да, татар. Когда да, говорят, да. некоторые отождествляют татар, это вот Казанский Татарстан. Угу. А ведь Астраханские татары, Селявинские татары, Сибирские да. татары, Пентинские татары, они проживут на своих искренно исторических землях. Они не диаспора, они период уже Золотой Орды там уже формировались. Вот у нас... Там, если это на, по этому пути еще обсуждать, то а специально да, передача нужна. Да. Ну, я надеюсь, у нас эта передача только начало наших интересных бесед. Я хотел бы, Ильнур Михайлович, вот в продолжении этого разговор, разговора поднять тему преемственности традиций в области государственности татарского народа. Ведь уже упомянутое мной постановление 1944 -го года. От них ведь последует постановление 48 -го года и 55 -го года, которые давали понять, что вот вроде тематика Золотой Орды и в области культуры, и в области особенно нациостроительства у татар не занимала никакой роли. Вот ваша точка зрения, вы являетесь руководителем Центра Золотой Орды, по изучению Золотой Орды в Институте истории имени Марджани. Все-таки Золотая Орда какую роль сыграла? Становление государственности всего татарского народа. Раэль Равильевич, угу. один момент, прежде чем угу. говорить, вот Институт истории, вот это отделение Золотой Орды в составе института про огромную работу. Да. Это вот надо признать. Здесь вот семитомные истории татарского народа, третий том огромный, сколько материалов, вот, еще другие труды. К сожалению, вот эти академистские, такие добротные, необходимые, необходимые труды для нашего народа, они как-то в кабинетах, не пропагандируются, как-то достаточно изучаются и там в малом и, это, тиражи они выпущены. Вот это ваше, тоже да. должно заботиться. Илья Михайлович, пожалуйста, слово вам. Спасибо. Ну, если исходить из вашего вопроса, вот какую uh -huh. роль, да, то, конечно же, мы считаем, что период Золотой Орды это ключевой этап в истории как ветнической, так и государственности именно татарского народа. Если подходить с позиции именно татарской национальной историографии, конечно же, Золотая Орда это основа именно и государственности, хотя Предтещие тех государства, которые существовали до Золотой Орды, они, конечно же, тоже оттуда мы отталкиваемся и от них, например, та же Волжской Болгарии, естественно, да, и Дунайская Болгария. Если шире смотреть, то, например, мы отталкиваемся от истории термина Татар. То э, даже если зафиксированы в письменных источниках эту историю смотреть, вот историю носителей термина татар, которые создавали несколько государств и были среди основных игроков в древнетюрском мире наряду с уйгурским каганатом, кыргызским каганатом и тюркским каганатом входили с первого уйгурский каганат потом тюркский каганат это татары то, то, зафиксирован... них еще, вот, да, то, то зафиксировано только в китайских источниках 1600 лет этому термину ну понятно что Ключевой это Кимакский канонат, где Гордизи говорит о том, что основателями Кимакского каноната стали именно татары, а потом из Кимакского каноната произошли копчаки. То есть и оттуда мы можем проследить именно и связь с термином татары, и государственностью, естественно. А вот если этническое, если еще смотреть, то вот все элементы, которые участвовали в формировании средневековых татар, которые потом стали, естественно, современными татарами, то вот все этнические элементы вошли только в период Золотой Орды. После периода Золотой Орды каких-то других вливаний в этническом смысле вот, формирований в наш этнос не было. Понятно, когда Золотая Орда распалась и распалась на тюрко татарские государства, татарские ханства, которые а, и сегодня являются вот именно, а, вы сказали, вот большая татарская нация, да, этнографические группы. Крымские татары, это крымское ханство, астраханские татары, это астраханское, Сибирский, и так далее, да, это касимовское, Казанские. И, а, и наш еще Марджани писал, что а, среди а, тех, кто а, Продолжили золото традиции, или это государство распалось, и казахский жузой, естественно, он назвал. И Нугайская Орда, это некое политие такое, оно не совсем государство, конечно, вот в том смысле, что там был хан, они признавали власть сибирского хана. Это разноплеменные, но объединенные вот структуры правления, можно по-русски сказать, наверное, князьями, биями, да, да, да. но а, даже вот перед падением Казани мы видим, что не все бии подчинялись главному бию, то есть там ситуация такая сложная, поэтому мы ее называем политией или даже не системной политией иногда. Mm -hmm. а, и вот они участвовали в этом генезе практически всех групп татар и казахов, естественно. Ну и сегодня небольшая группа, все-таки, нугайцы сохранились как отдельные нации. Вот все они имеют отношение к нугайской орде, но это все равно, вот они плавились в едином котле, и поэтому рассматривать их как отдельное позднее вливание тоже нельзя. Это постордынский мир, он все-таки был намного един, как мы себе можем представить. Вы сейчас одну очень важную проблему подняли. Да. Вот в 1946 году, когда проходила сессия Академии Сессии. наук угу. СССР, когда татарам По дали понять, что вот это нагенерство только Волжская Болгария, никакой Золотой Орды, никаких татар. Тогда, конечно же, я вот вспоминаю, мы эм, где-то читали, что вот газист Губайдулин в своем угу. классическом труде «История татар» писал о том, что впервые древние татары упоминаются в архонно-енисейских памятниках 6-8 VI веков но мы не имели доступа вот к этому пласту истории более того я вам скажу что у нас это не поощрялось вот у вас типа болгарская история mm. узкой Болгарии, все ее изучайте но тогда тогда же появился и стереотип что вот эти древние татары это монгольские племена. Uh -huh. Вот, э, Хатоп у меня вопрос, да, все-таки а это были татары или монголы? Один момент, uh -huh. я вот уже об этом говорил где-то. В uh -huh. декабре 18 года я, был, я принимал участие в работе в международной uh -huh. конференции в Пекине, в Китае. Uh -huh. Там как раз посвящено 90-летию Сингиза Айтматова. Uh -huh. я хорошо организовали, там уже к моей персоне к моей, такое большое внимание. Я вначале как-то был удивлен, третьим я выступил на пленарном заседании, большой. там и на русском языке я вступаю, и там перевод, синхронный перевод на китайский, английский uh -huh. язык. После моего вступления один профессор, так уже обычно они... Китайский. Э -э, это китайский профессор, и там у переводчиков, uh -huh. там есть переводчики. Он говорит, вот господин профессор, я перевод, это перевод говорю, господин профессор, у вступление хорошее было, но, говорит, от нам вопроса допускает и говорит, неточность. Uh -huh. Это не только неточность, это, говорит, совершенно неправильно. Я говорю, в чем? Вы говорите вот, два раза, три раза тюрк и татар. Uh -huh. Это, говорит, совершенно неправильно, потому что это этноним тюрки, говорит, упоминается только в V веке. А татары уже задолго до нашей эры уже были татары. Наши вот компа этнические компании, вошедшие в состав китайского народа, общались. Это, говорит, Великий народ Кита, это татары. Зачем бы скромничать-то? Я говорю, они ведь, я говорю, ну не очень там уже совпадает уже. Нет, говорит, все-таки основа вашего народа это связано с этими нашими китаями, вот mm -hmm. это татарами оттуда. Mm -hmm. И потом он добавил, что говорит, почему вот мы отмечаем вот этого Матова, mm -hmm. но ну, хорошее произведение, mm -hmm. потому что у него, говорит, мать татарка. Mm -hmm. Вот да, здесь да. интересный момент. Mm -hmm. Вот об этом уже все-таки вот паркеры, там британского, да, да, да, это, да, да, британская да. история татар, еще других, и из тысячелетней На, истории и да, его историй татар. На основании вот китайских источников, они вот связаны. Об этом вот ваш отец, очень уважаемый Равил Ханде, он ведь писал об этом, что mm -hmm. вот татары связаны вот с этим древним китаем из Дальнего Востока, а вот, некоторые у нас отрицают. Вот этот очень важный момент вы поднимали. Ну, то есть, вот язык этих архоно енесейских памятников, он же тюркский язык. Тюркский? Да, и вот эти племена, под их историческое название известно, у татар Утос-татар, они были в составе этого тюркского Вот один пример. Курир кузем курместек, билир билигим бельместек болды узем сагандам. Курир кузим курмест, ну переведи, лучше знаешь меня русский. Ну, по сути, современная литература, да, язык был Значит, у меня видящие глаза уже ослепли. И сейчас зигин, вот это память у меня улетучилась, и вот уже сам соскучился. Это вот, чем всякий любой татарин понимает, да, да. это язык. Многое вот это выражение. Слова там уже, они как традиции продолжают в письменной литературы и употребляются в нашем языке. То есть вот эти древние татары, они которые в дальнейшем приняли участие в этнополитической истории уже в дальнейшем создании монгольской империи, тоже ведь приняли участие в этнической истории Золотой Орды, да? Безусловно, они mm -hmm. э, понятно, что термин татары он э, именно период монгольских завоеваний имел в расширенном mm -hmm. смысле, потому что mm -hmm. э, практически все вот этот так называемый монгольский, но это монгольский, потому что монголы взяли это, э, Чингисхан взял для себя это название. Mm -hmm. Почему он взял? Потому что они все назывались татарами. Мухалий говорит, мы татары, да, черные татары, белые татары и так далее. Да? Угу. Но вот когда государство образовали, Чингисхан решил взять термин «монголы». Термин «монголы» он был известен, но за несколько сот лет до Чингисхана и э, на территории э, Манчужури, а не на территории Монголы, то есть через э, ну, расстояние несколько тысяч километров. Да? Но они были известны тем, что они в свое время победили китайцев. И поэтому одна трактовка, вот, которая мне нравится больше, что вот Шингисхан взял э, вот это, э, название из-за того, что они вот, были победителями китайцев. Да, да, да. Мать, э, говорят, татарка. Но они все назывались татарами, естественно. И понятно, это конгломерат. Были собственные татары, о которых мы хорошо знаем и по сокровенному сказанию, по Рашидадину, и практически очень много источников, которые достаточно и детально рассказывают нам об этих племенах. Понятно, что он пришел расширительно, то есть политонимом, угу. э, но э, просто так он политонимом не мог стать. То есть он для определенной счастья для этих племен был эндоэтноним. И мы это видим у Рашида Аддина, когда он перечисляет да, да, да, э, эмиров и говорит, вот в Луси Джучи... Из татар достаточно очень много среди простолюдинов. То есть угу. а, Рашида Дим подтверждает, что те татары, собственные татары, племена татарские, угу. которых победил Чингисхан, они вот, э, пришли с э, Жушидами. С другой стороны, э, на что мы еще обращаем внимание, э, вот ставка вот Жуши была на Приертыше. Это территория бывшего Тимакского каганата, угу. именно вот, бывших этих татар. Когда. Э, уже после западного похода Золотая орда уже образовалась, пошли проблемы с другими линиями шенгезидов, прежде всего с Гуюком, когда Бату идет противостояние, и отсюда уже отзывают других шенгезидских принцев своими армиями. Но ну, практически Бату был оголен, то есть у него не так было много собственных эмиров, и он был вынужден договориться уже с местными эмирами. Прежде всего, естественно, это Копчакский мир, основа все-таки Золотой Орды, это Копчакский, Булгарский, вот, вот эти территории, эти миры они тоже вошли в состав именно Золотой Ордыских эмиров. Как я уже говорил, что эти Копчаки тоже через Кимакских, она тоже имеет отношение к древним татарам, то есть мы говорим о, вот, о едином таком тюрко-татарском мире, я, я согласен даже с тем, что Хатай сказал, что термин татар... да что... татары тюркским. Да, да, да, <laughs> потому что достаточно, да, согласен. татары уже э, до появления тюрков uh -huh. фиксируются. Uh -huh. Были ли они тюрками, здесь э, понятно, что у нас uh -huh. нет информации именно в лингвистическом плане, да, но вот э, то, что опубликовал Сергей Григорьевич Кляшторный uh -huh. э, по древним татарам, вот по рунике, видно, что uh -huh. они были земледельцами и разговаривали на тюркском, Махмуд татарско-тюрском. Татарско-тюрском да. То есть, ну, современное понимание, это был тюркский язык, не монгольский. Потом, если взять уже Кашгари, то он для него эталон, конечно же, собственные тюрки его рода. Но он говорит, у татар есть собственный язык. Ну, понятно, сегодня вот для якутов, якутов мы не поймем, даже Чувашев не поймем. Да? Да, То есть да. тюркский он и, тоже своеобразный. И, но, но при... и, извини, пожалуйста, вот здесь но... насчет Махмуд Кашхари, он mm. это атлас да. расположения тюркских народов, племен-то. Да. И там, вот как раз, татары? районы перертышия, там уже обозначено татара. Но Махмуд Аль Кашхари он на, на, на называет тюркскими практически всех кочевников, даже это Он называет. татар написал там. Татаров тюрками называют. И mm -hmm. вот здесь тюрки ли они? Да, тюрки, потому что он в трех местах приводит примеры из татарского языка. То есть, это тоже тюрки, но не родной тюрки, как у Махмуда угу. да? да. Но, с другой стороны, тот же Рашид Аддин говорит, что татары были настолько мощным, известным, великим народом, что все стали называться татарами. И он, хотя и средневековый автор, он примерно уловил и угу. примерно показал, что да, вот когда этноним татары, он был э, очень известен, то... И там пустынгоби, Гоби, вот эти степи uh -huh. назывались татарскими. Там очень много момент таких вещей начали называться татарскими. Татарская uh -huh. девушка, татар... То есть, это стал эталоном, и многие народы тоже и стали называться тоже татарами. Это тоже мы видим, то есть, как uh -huh. политонием. Но, собственно, татары, естественно, были. Я теперь хотел бы еще раз вернуться к проблематике государственной традиции Золотой Орды. Вот если проанализировать э, российскую историографию, в целом историографию, то mm -hmm. отношение российской историографии, что до революционной советского периода, постсоветского периода, оно ведь тоже не очень неоднозначное. Mm -hmm. да? Вот, например, Костомаров, Карамзин mm -hmm. трактовали, что златоордынская так называемая ига повлияла на государственное устройство России. Это mm -hmm. формирование самодержавия, формирование mm -hmm. таких вот э, форм государственного управления. С другой стороны, например, Соловьев, Ключевский минимизировали такое mm -hmm. влияние. Да? Есть вот с моей точки зрения третья когорта исследователей, я бы их назвал, вот среди них, допустим, Масонова, я бы среди них назвал Гумилева, Вернадского и современных э, некоторых историков, э, которые считают, что было взаимное культурное влияние. У меня есть с этим вопрос на обсуждение. История Золотой Орды это часть истории России или нет? Это естественно, вот у нас ведь говорят истории России, угу. российское государство. Фактически у нас получается история русских кня княжеств, русского народа. Даже Москвы. Да, Москва. Если здесь разумно подходить, Россия вот, занимать огромные территории. Здесь были государства, разные народы. Если вас, вот, как полон достойно, достойно отражали из своей истории России, это было гуманным, гуманным. А вот Золотая Орда своего рода вот, как-то свою, ну, как сказать, как Российская империя. Как Российская империя. Здесь ведь пользоваться надо Москве. Там это, нашим центральным, живущим там Москве, нашим историкам. Вот <coughs> основа вот, Золотая Орда, и вот Золотая Орда, вот такие-таки традиции перешли уже к российскому государству. Здесь ведь много, не зря ведь Наполеон говорил, на русского, выскребешь татарина. Да. И повторил Путин об этом, и это ведь не зря уже. А У еще нас... да еще говорят, когда Наполеон вошел в Москву, а. и когда он увидел а, собор вот, Василия и... Плаженного, он сказал, что это, это за мечеть такая да, здесь да. стоит. Да, здесь, ну, после, после взятия Казани построили по образцу, здесь Казанского. Ну, ваше мнение. Ну, если исходить из того, вот из современных исследований, то есть такая мировая историография, которая отходит от э, национальной историографии и уже без таких национальных предпочтений смотрит, скажем. Uh -huh. да? И здесь, конечно же, э, одна позиция. Понятно, Золотая орда это шире, чем даже и Россия. Э, она имеет свою собственную историю. И она стала основой для средневековых, позднесредневековых государств. В итоге она оформила новую этническую общность. Не только татары, именно перед Золотой Орды появились контактные зоны, появились современные финские народы, mm -hmm. в том числе и славянские народы. То есть эти контактные зоны именно государство формирует на самом деле уже нации, то есть задает вот эти границы, рамки уже там на основе, Этнического, государственного, культурного, религиозного уже формируются новые общности. А если исходить из русской национальной историографии и российской, я бы сказал, да, да. то, конечно же, мы до сих пор может быть, можно сказать, боремся с тем, чтобы считать Золотой Орду счастью отечественной истории. Прежде всего, да, татарские государства, наши ханства были завоеваны, но после этого жители этих ханств и татары стали среди, хотя и вынужденных, но среди активных строителей этого государства, российского государства. Наследники Золотой Орды какие государства? Вот я поясню свой вопрос. В последние годы наши казахстанские коллеги все больше говорят о том, что именно они наследники угу. и культуры Золотой Орды, и государственности Золотой Орды. Я, например, как историк признаю, что казахский этнос, он является и наследником тоже, конечно же, культуры Золотой Орды. Но все-таки в государственном плане, прямые наследники Гос... Золотой государства, какие государства? Да, сейчас потом, У -у -у. ты уже специализируешь ага. к Два или три, три года тому назад, по-моему, в, Казах, в Казахстане отметили... 550-летие казахской государственности. Угу. Так ведь, 550 лет по-моему, в Туркестане. Я принимал участие там. Там все руководствовало такое, хорошо организовали. И я говорю, ну, потом уже, они претендуют, что и до этого Золотая Орда, еще другие были караханицкие государства в Казахстане. Я говорю, у вас первые казахские государства тогда. Ну, говорят, мы тогда ошиблись. И сейчас вот в я сейчас бывает, там у них такая тенденция пошла, что вот древнее этот Тюркские наследия uh -huh. это в первую очередь казахские. Да, да, да. Древние тюрки это, это казахи прямые продолжатели вот, древних традиций, тюркских традиций. Uh -huh. Еще Нугайск вначале говорили, вот, Нугайская орда это казахи. И сейчас говорят, вот, многие уже говорят, что Золотая Орда в первую очередь это казахстанские, казахские. Uh -huh. Вот, не знаю. И вот наследие, вот на литературное наследие. Вот говорят у меня, когда вот Туркестан читал, нет, не Туркестане, это считал, Кустанае в Кустанайском и мне Ахмета Байтурсунова читал лекции по литературе. Ну, говорят, вот, период золотой орды литературы, язык нам непонятно. Студенты там, магистра, аспирант спрашивает. А вот, я говорю, там нам понятно письменный язык. Там, говорит, вот, непонятно это язык кудба, саиф сараи. Я говорю, потому что на старт татарский язык. А нам ведь это предлагает представлять как образцы казахской литературы. Вот такой Извините, дальше уже. Да, в продолжении да. да. в Казахстане работает очень известный специалист по копчакскому, так называем письменному наследу, это Александр Николаевич Горковец. И он мне рассказывал, я говорю, смотрю... Татарское телевидение ТНВ, угу. потому что там разговаривают на языке моих памятников, письменных да, да, памятников, да, да. что касается ну, Казахстана, мы хорошо общаемся с коллегами, профессиональными историками из Казахстана, угу. и с ними у нас и в оценке истории Золотой Орды и постордынского мира, каких-то разночтений нет, потому что специалисты разговаривают на, ну, так скажем, на одном языке, понимание э, у нас общее. Хотя, вот в широком смысле понятно, что вот те болезни, которые, о которых я говорил, наверное, они переболеют, когда объявят себя казахским. Ну, все-таки наследники Золотой Орды. Все-таки они наследники, да, потому что об этом писал и наш Шахабудим Маджани, которого... Ну, как сказать, недоброжелатели, uh -huh. люди, которые не совсем разбираются, но uh -huh. не разбираются в истории, uh -huh. но при этом исходя из каких-то националистических соображений, uh -huh. которых мы называем этномиссионерами uh -huh. вот, современные, uh -huh. любят поругивать Шихабдимаржане. Хотя Шихабдима говорил, что среди наследников и назвал и казахское ханство. Но при этом нужно учитывать тот факт, что Золотая орда, вот и как Катва говорил, это как, ну, нельзя понимать как в европейском смысле империя, но это все-таки, сейчас мы говорим, империя. Потому что она состояла из разных, то есть и были ханские улусы, были и территория, скажем, русских конячьев, русские улусы, угу. и было левое крыло. Он уже изначально, уже период Бату. Мы видим, что левое крыло оно имело собственных ханов, а, а, но подчинялось общей, вот, а, общей государственности, и поэтому специалисты называют не улус а улус жучидов. Кукурда, Ку левое крыло, но по, а по света есть достаточно много споров, поэтому говорят левое крыло правое крыло, чтобы не путаться. А, вот, период хана Узбека, когда произошла централизация, то левое крыло было подчинено, но неясно, насколько правители левое крыло сохранили власть и насколько она вписалась в общую имперскую структуру. Но они сохранились. – у меня есть такие вопросы, вот прямые наследники после распада Золотой Орды. – Можно? – Да-да-да. – Вот по моему глубокому убеждению. Хотя в составе Золотой Орды жили там предки многих народов. Угу. И русские, украинцы, особенно там, и угу. северокавказские, и других. Основными наследниками Золотой Орды являются татары. Татары, Я не имею в виду здесь казанские или астрахан все татары вот здесь. Потому что основного, в первую очередь, городское население, Золотой орды, там они осерты осер, образ жизни, так тоже, уже. А кочевой uh -huh. образ жизни там казах и башкирь вот так. Да. И вот это продолжатели, вот этой городской культуры, письменной культуры. Основными наследниками культуры и населения Золотой орды являются нынешние татары в широком и смысле. Его этнические группы. Да. Да. Ну, как раз я тому э, просто не смог закончить мысль. Uh -huh. Вот левое крыло, когда э, там оформились, uh -huh. э, то есть там были свои собственные ханы, период смуты э, пришли к власти, потому что правое крыло не смог выставить, там прямых, прямых потомков Бату хана не было. И э, там как раз и миры правого крыла говорили как это так и миры левого крыла будут нами командовать. То есть, то есть мы видим, что они по статусу были ниже. Угу. И вот именно левое крыло стало основой казахского, будущего казахского ханства. И вот даже в современных исследованиях то, тот же и палеогенетик показывает, да, там были и отличия в этническом плане. И больше такой монгольский компонент тоже, и даже если по антропологии смотреть, больше был представлен в левом крыле. А вот правое крыло и центральные территории Золотой Орды в следующем, после распада, стали именно татарскими ханствами, uh -huh. и как в этническом плане, они так и письменно э, назывались татарами, и сегодня мы их видим в составе большой, огромной татарской нации, вот в качестве этнографических групп, астраханские татары, крымские татары, касимские татары, хотя там уже их очень мало осталось, да, мещерский юрт э, и Казанское ханство и Сибирское ханство. А Московское царство наследник Мос... Золотой Орды? Ну, в моем понимании, безусловно, он наследник, потому Политическое что... В политическом, политическом да. Плане. Понятно, что в основе московского государства лежит и вот линия большая больше в культурном плане, наверное. Византийская, я бы назвал Византийская, Балканская, потому что и фамилии из Болга, от Болгарда, вот этот на окончании Ноов, очень много священников, сербов, болгар, греков оттуда пришло, да. Ну и, конечно же, собственная своя история, так называемая Киевская, Киевское государство. А период Золотой Орды, они вот как раз уже <связано> немного другой формат, понятно, это было, если говорить о самодержаве, это были собственные какие-то такие традиционные моменты, потому что в Золотой Ардии не было самодержавей. Военная демократия была. Власть а. хана была достаточно а. сильно ограничена, это мы видим а. по всем источникам. Религиозные, те... вероятерпимство Да, Арте... это отдельная тема, мы еще а, об этом а будем вверху. говорить. Еще вот здесь, от образования постзолотардунских ханств, там это... Вот, обязаны этот процесс Золотой Орды. Еще вот не зря ведь назывались вот это татарскими ханствами и крымские, астраханские, да. нугайские, казанские и другие. Татарскими ханствами, татарскими царствами. Еще вот у меня один вопрос. Некоторые ваши историки вот считают уже специалисты, вот Золотая Орда, в виде Большой Орды существовала до начала 16 века. Да, точно -й. 1502 -й. Ну, я вообще лично не согласен с такой, такой постановок вопроса. Так, так, так, Большая так, Орда, да. это уже как казанские, как да, астраханские, да. как обычные. Нельзя это говорить, что это продолжение Золотой Орды. Как? Как? Какова ваша точка зрения? Ну, тут э, надо рассмотреть вопрос в комплексе. Э, да, это продолжение «Золотой орды», потому что… Нет, Кири... называть «Золотой орды» нельзя э, уже. Ну, нельзя. Она Большая стала одним из, одним из орд, э, московский исследователь mm -hmm. да, Горский назвал. Больше, потому что она была mm -hmm. большая, но э, другие следующее считают, она была то есть, великая. Mm -hmm. э, потому что, собственно, название Золотой Орды – это Урда и Муазам, или Улукулус, Улукурда mm – -hmm. это великое государство. По сравнению с крымским ханством, это меньше было. Но э, среди Там татарских… Там занимало это при Азове, еще вот южной Украины. Да, да, да, да. Но по, по, вот, по, если смотреть по сардинский мир, то… Они все-таки не все были равны, потому что угу. среди них был один равнее, у которого Тахтели, то есть угу. кто контролирует сарай, или вот, э, те, которые стали одними из последних правителей Золотой Орды. А тут вот, как раз Большая Орда, которая позже трансформировалась э, в Астраханское ханство, но при этом потеряла титул Тахтели, и, потому что захватил ее Крымское ханство. Да. Э, вот Некоторые назывались Юрт. Некоторые назывались Вилеяд, казан хан назывался Вилеяд, а некоторые Тахтели. Вот как раз Большая Ордана стала Тахтели, а потом э, Крым стал Тахтели, то есть среди всех татарских хан самым главным. А вот на втором, э, вот если по иерархии посмотреть, то Казань, Вилеяд, а некоторые, вот скажем, юрты, там, юр, да. Но здесь еще надо смотреть, что последний правитель Золотой Орды, как раз я основал Казанское ханство, это Мухаммед. И он не думал, что он вот сейчас отдельное государство будет образовать. Нет, он боролся, и его сын Махмуд, как мы видим, что в Крыму боролся. То есть они боролись за то, чтобы объединить это государство, боролись практически до начала XVI века, Но потом это все-таки устаканилось, и они вот стали отдельными независимыми государствами, при этом считали себя, например, если мы посмотрим письма Деулет он говорит, Аджитархан жить то есть мой юрт, угу. это для него его мир. То есть он не считал их одним. Да, это как бы коллективное управление. Вот оно как бы продолжается, но это для него единый мир. И, Тот и же Чуран, юр, да, да. да Чура Нарыков, да, угу. э, один из э, правителей в Казанском княжестве. Ходил Малый Совет, Малый Диван. Угу. Скорее всего, был ответственен за отношение казанского ханства с и с казахскими ханствами. После падения Казани он уходит э, к нувайцам, дальше к казахам, и э, именно степные народы, вот этот э, Дастан-Шурабатыр, у них, наверное, где-то на втором, на третьем месте по авторитету. Но он связан с Казанью, например, uh -huh. да, Шуронарыков. Uh -huh. То есть этот мир был для них для всех для них единым миром, тюрко-татарским миром. К сожалению, дорогие коллеги, время нашей программы подходит к концу. Я вас хочу благодарить за интересный разговор, за интересную беседу. У нас сегодня в гостях, дорогие телезрители, был Хатып Ясупович Минигулов, доктор философ... филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и Ильнур Медхатович Мергалиев, кандидат исторических наук, руководитель Центра исследования Золотой Орды, имени... Института истории имени Марджани. До новых встреч!